первый вопрос там в порядке поступления вопрос в границах анализа то что она как раз по поводу уровня планирования да есть у нас понятие система технологическая есть ну, агрегаты единицы оборудования узлы этого оборудования мы ну, очень часто спрашивают а вот до какого же уровня описывать куда нужно входить куда нужно не входить ну сейчас конкретных вопросов не будет как будет подсказка где искать ответы второй часть э, вопроса это очевидно показатели, ну, не будем говорить КТГ сейчас, поскольку КТГ стану там какого-нибудь, это такой вопрос очень сложный, То есть какие-то показатели, которые позволяют оценить надежность системы технологической производительности, возможно, какие-то вещи э, другие, да, чтобы действительно наши, ну, да, вот мы видим, да, специалист группы надежности, то есть надежник, должен обосновать свою стратегию ремонта этого стана прокатного, исходя из каких-то показателей. КТГ был не менее там 90%. Ну, вот и коллега спрашивает разные видения этого вопроса. Паники, гидравлики, технологи, айтишники, наверное, на эту тему спорят. Наш, наш взгляд, опять-таки, мой авторский ответ, дальше можем там дискутировать в конце. Мы тоже используем ну, для своего такого понимания понятие уровня объектов. У нас есть объекты, ну, виртуальные мы называем, да, очень часто их путают. Там Цех производства этого... Это, это, это, это организационное подразделение, либо это сам станок. Но в нашем понимании есть организационные такие уровни. Это просто то, кому принадлежит эта система технологическая. Второй уровень классификации, декомпозиции. Это такой зелененький. Это реальное оборудование, резкие части этих оборудования. И там всегда есть проблема. Есть системы. То есть система – это некая цепочка, понимаете, процессов. Машины, систем контроля, там, трубопроводы, то есть коммуникации, которые выполняют определенные функции, да, то есть они там, ставят сталь, ввозят э, руду, то есть какой-то конечный продукт, и полупродукт он выпускает систему. Есть э, понятие единица оборудования агрегаты, оно очень скользкое, то есть, как э, э, это единица оборудования, да, например, а на нем стоит двигатель, на котором стоит генератор. Этот вот, двигатель – это агрегат или нет? То есть тут, опять-таки, вопрос, почему контекстный тому производству, на котором мы это установлено. Есть более-менее осознанное понятие «узлы» и «детали». Ну, Узлы есть, там, гостовские определения, сборочные единицы, да, то есть какие-то части оборудования, которые не могут выполнять функцию, а могут, значит, в составе какого-то более крупного объекта. Ну и нижний уровень. Опять-таки, надежники, вот инженеры по надежности иногда докапываются до... Материалов, то есть из чего состоят наши детали, они состоят из конструкционных стали, из каких-то нержавеющих, да, то есть у них есть маска, да, то есть маски, материалы это уже вещества, но ну, ниже этого так как, ради сутки, элемента атома. То есть это все замыкает наше мироощение мира объектов наезд. Вот, значит, первый вопрос, который надо задать себе, ну, по крайней мере, на нашей практике, это надежность, да, мы же не хотим описывать стан ради стана, или там просто, чтобы он там был, порядан. у нас первый вопрос это надежность, то есть если понятие надежность для бизнеса, да, например, есть понятие надежности системы, когда у нас есть, ну, тот же стан, который состоит из отдельных единиц оборудования, связанных между собой, Другими единицами оборудования, линиями, там, кодами и прочее. Да? Надежная система она обеспечивается, во-первых, ну, параллельными последовательными элементами, то есть можно пос последовательно объекты можно параллельно, и тем самым система будет иметь разную надежность. Здесь понятие надежности, вот как раз больше вопрос. Э ну, к агрегату, к оборудованию, да, то есть когда отдельные части этого объекта отказывают, отказывают от единицы оборудования. Поэтому система может не отказывать. Ну и, опять-таки, это пока вопросы, и мы на реальных вот, сетях, мы как раз вот с надежниками, с планировщиками, с э, обсуждаем, каких объектов и есть эти понятия, как они управляются, из этого формируется правильный ответ. Вообще говоря, станут это что? Вот, стан это может быть организационное подразделение, прокатная, да. Окраны, а вот это, это что значит, это? систему стана, либо они просто ВПМ и цех. ответ на вопрос, он лежит в плоскости, а что дальше, да, то есть, если у вас кран технологический, он заготовку перегружает, он, естественно, элемент системы, там, выпуска, готовый продукт, его надо включать в стан, хотя он к стану никак не привязан физически, да, он там, где-то сверху сидит. Ну, как бы подсказка, есть. Международные стандарты. Их очень мало. Они очень оторванные, они очень отраслевые. Вот как бы, Первый стандарт, который мы этому коллеге рекомендуем открыть, это стандарт по обмену данными, Он в Иерархии системы, границы системы, что включать не включать, он более-менее качественно, если там, не брать какие-то конкретные примеры, описан в этом стандарт. Как раз вот эти вопросы, что является системой, что является границей системы, включать ли там период приводы насоса, агрегат насосный. Методологически очень, ну, не то, что очень качественно, это один из немногих документов, в котором это написано понятным языком. Но, там есть прям прямой ответ на ваш вопрос, что считать агрегатом, что считать системой, единицы оборудования. В общем, в их западном мире нет понятия агрегат, мы его не встречаем. Эти вопросы связи, единицы оборудования, более сложные сказать, структуры, это все единица оборудования, Сворочные единицы, на этой единице оборудования узлы, ну и детали. То есть слово «агрегат» он как-то в русском языке есть, но, честно говоря, адекватного определения я не могу. Для меня двигатель – это единица оборудования, генератор, который на нем стоит, единица оборудования, они просто связаны между собой по ну, иерархии. Опять-таки, если у нас есть э, предположенный насос за двигателем, есть еще одна особенность, о а, может быть, чем дальше поговорим, это технологическая позиция. То есть есть место, технология, которые выполняют определенный процесс перекачки. И вот к этой позиции сам насос и его двигатель привязаны как дети. Да. С агрегатами мы с не только боремся, они любят там уровень агрегаты, седьмое это оборудование, восьмое это узлы. Не универсальный подход, иногда он дает сбой, когда агрегаты там более сложные, там, более простые. А, Опять-таки, в этом стандарте есть непосредственно определение, что такое вот данном понимании оборудование, класс оборудование есть единица, бороться на узлы, ну и детали. То есть ответ находится в этом стандарте. Первое, я хотел сказать, что у нас, то, что мы вначале говорили, системы могут быть разные. Для того, чтобы считать надежность системы, нам нужно уметь рисовать вот эти вот так называемые схемы надежности. То есть в иерархии и цехом, то есть линейно такое деревооборудование, оборудование, вы никак не увидите связи, что у вас этот вентилятор один, этот там тот верующий. То есть надо задумываться о схемах. То есть, когда вы берете потоки там по энергии или по продукции, вы начинаете рисовать такую схемку. И тогда вы только понимаете, что вот есть два домососа, но на выходе одна труба, или там на входе один котел. Это может помочь ответить на вопрос, как правильно строить иерархию. Есть две, по сути, иерархии, которые связаны в одной системе. Опять-таки, мы сейчас не даем какие-то конкретные вопросы, мы даем подсказки, куда копать. Соответственно, имея такой механизм, вы для каждой единицы в такой системе технологически будете иметь возможность указать степень влияния отказа на систему. То есть на эту цепочку оборудования в этой системе. Ну, там вторая часть вопроса, есть ли какой-то универсальный коэффициент КТГ для, вот, для, для линии нескольких единиц оборудования. Опять-таки, ну, мой ответ... Ну, КТГ стана сложно посчитать, ну, как бы непонятно зачем. Есть э, в японской системе бережливого производства, понятие ОЕ, общая эффективность оборудования. То есть, все-таки который показывает три составляющих доступность, производительность и качество продукции. То есть можно почитать кучу информации, как он считается. И вот опять-таки в тот момент ссылка на журнал, если вы не хотите в интернете копаться. У нас есть журнал, в котором этот ОЕ, собственно, описано, как он считается. Берется производительность линии максимальная, берется фактическая производительность, берется коэффициент готовности, берется потеря от бака, все это И это позволяет технологов, механиков завязать на один общий показатель и импульсовое управление. Привет, я мультяшный робот простоев нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM».